Доброе утро всем! Получил комментарий на мой выпуск Искандером уже не смешно дискать э, Искандеры очень успешно бомбят Хотя, как они могут бомбить, для меня это загадка Бомбят обычно авиабомбами Вакуумными и кассетными, которые применяют оккупант э, в нашей стране Ракетами обстреливают, ну, не суть Дескать, Искандеры и Калибры очень успешно бомбят Западную Украину. Ну, могу сказать, что да, действительно, это правда. Обстрелы Западной Украины Искандерами и Калибрами действительно происходят. Но я бы не особо радовался на, на месте оккупантов. Почему? По одной простой причине. Значит, это происходит потому, что у нас на сегодняшний день просто физически не хватает средств ПВО. ПВО у нас хорошее, работает у нас хорошо, его физически просто мало. Но я бы не радовался на месте оккупантов по двум причинам. Значит, причина номер один. Первое. Средства ПВО к нам уже едут. Это раз. Вторая причина заключается в следующем. Оккупанты, многие из представителей диванных войск оккупанта, считают, что, мол, у них калибров и эскандеров, <coughs> как семечек в кармане. На самом деле, количество данных ракет очень ограничено. И большую часть калибров и эскандеров, и прочего дерьма, Которые залетают в нашу цветущую страну. Э -э -э, уже использованы. А вот новых ракет, ребята, вы уже не сделаете. Потому что вся электроника, которая там была. Головки наведения и прочее, прочее, прочее. Производили не в вашей оккупантской стране. А в развитых нормальных странах. Где люди, готовы, где люди могут что-то создавать, электронику в том числе, в отличие от страны оккупанта. Поэтому я думаю, что гастроли этого шапито продолжится недолго.